Привет, ребята. Мы продолжаем наш тренинг по специальной мануальной терапии. Рассмотрим шею, которую можно править как сидя, так и лежа. Ой, как сидя, так и стоя. Это, в принципе, похожие способы. Расправь ноги пошире, садись. вот так да. Спинку выравниваем человека, а шея должна быть расслабленная. Вот, покачали, так чтобы он расслабился. Проверили, насколько он наклоняет сюда, сюда голову вперед. Выпрямляем голову. Еще раз, до да, назад. Ровно смотри, вперед. Сам наклоняйся, вперед наклоняй голову. Да, смотрим, какой ходит шея, потому что она может идти, например, вот так наклоняться, да, может идти вот так где-то так, тик и, и дальше прямо наклоняться. То есть, где вот произошло вот этот вот тик, это значит, где-то вот в районе третьего, четвертого позвонка, значит, он смещен, скорее всего, будет вот в эту сторону. Поэтому проверяем это все по остистым отросткам. Расчупим, чтобы они были на одной линии по боковым отросткам. Покачали головой, покивали, покрутили на ротацию. Вот, в принципе, мы уже не первый день занимаемся, тут все ровно. Вот немножко, немножко тут упирает. Да, да, тут вот тоже это Да, это вот второй, третий позвонок выпирает чуть сюда. Со вторым позвонком бывает иногда такая, как бы, обманка потому что у него тут две душки, видите, да, и вот когда мы щупаем по линии оси, да, то кажется, что он ровно, да, а вот эта душка не нащупывается, потому что за мышцами она спрятана, тут вот мышцы идут. Зато вот по боковой поверхности можно понять, по перечной -по -по -по отростку, потому что он выпирает при повороте вот, его вот две душки, да, боковой развернулся по часовой стрелке и еще вот туда... Чуть сублюксация, чуть, чуть выступает. Ну, в данном случае он вот сюда выступает. Значит, проверили спинок этих Вот так вот фасеточные суставы сократили, понадавливали. Не больно здесь, да? Здесь не больно, да? Что мы делаем? Это мы вот эти вот суставы фасеточные туда вернули и сжали их с этой стороны, да? Сжали, проверили. Если там больно, то там уже может быть артрит начаться, да, или... Мышцы их стягивают. Вот. Ну и сама правка теперь. Значит, первое вот так вот вставляем руку под 45 градусов, да? И куда указывает палец, примерно на четвертый позвонок, вот до сюда даже прохрустит. Правило такое, запоминайте. Седьмой позвонок и вот если что ниже, все делается ровно вот в фронтальной плоскости. Чем поднимаем руку выше на позвонке? выше выше выше да тем больше добавляем вращательный момент и когда доходим до атланта там чисто только вращение потому что атлант вот он, это плоскость видите затылочная кость снизу плоская атланта не вращается вот так итак поехали упираем себя чтобы человек был зафиксирован да если человек куда-то съезжает будут очень подвижные люди такие как на шарнирах то подставляем колено Фиксируем его полностью. Вместе зафиксировали. Вот. И давай вот в эту сторону. 45 градусов. Расшатали. Когда почувствуешь, что он расслаблен, то резко с амплитудой. Вот туда продавили. Атлант. Ой, седьмой шейный позвонок. Ровно горизонтально. Перся у него. Могу еще дополнительно пальчиком перец. То есть этот палец уперся в поперечный отросток. Вот. А этот палец уперся в астисты отросток. Вот видите. Такая скоба получается. Да. Теперь ну, примерно 4 5 Вот уже чуть ворота. Mm -hmm. И второе правило, то есть здесь мы за макушку держимся, чем выше поднимаемся, тем ниже наш рука сползает по черепу. То есть тут уже вот я толкаю висок почти. Так. И вот дошел до, до добрался до второго позвонка, который упирал. Вот надо таким углом. Тут упираемся кривомиальный отросток, вот эта косточка в боковой, поперечный. И через нее мне надо череп его перекрутить вот туда. Угу. Так, расслабься. Так, вот эта рука должна спуститься на затылочную кость. Пока просто расслабляю. И когда почувствовал, тогда вот туда. Угу. Чик. Дошли до атланта. Значит, нужно э, флексия 45 градусов, э, латерально 45 градусов, и ротация 45 градусов. Нос находится на оси. Положили аккуратненько щечку на руку. Здесь можно опираться в плечо. А эта рука под затылочную кость немножко подталкивает вверх. То есть наша задача поднять череп, развернуть и поставить. И назад он вернется уже с этими позвонками. То есть смотрите, второй ушел туда. В ту же сторону мы вращаем и череп, затылок верней. Вот расслабили, расслабили. И когда почувствовали, что он... Нет, ты не расслабляешься еще чуть-чуть. Так, так, так. Uh -huh. Не дошло, не доплатили еще. Uh -huh. О, вот он встал. Так, приходи в себя и проверяем. Раслабилишую. Во, видишь, уже не больно, да, с этой стороны? Вот тут. Вот. Да? да, вы сделаете в противоположную сторону. Ну да. Uh -huh. Так, ну, можно увеличивать лордос, например, вот так вот уперось в и в, ши, в череп. И вот подтолкнули их вот туда. Тут нужно тоже такой упор, чтобы вы ладошку уперось как бы в грудной позвонок, а в верхней части вот в второй, третий позвонок примерно, и чтобы был упор. Так, в эту сторону. Теперь... Отдельный случай, когда тлан, второй позвонок слишком сильно вылазит, да и шея мощная, вы в такой позе не справляетесь. Тогда сажаем человека на стул. Не тебя до слизать с этого дорожного Давай вернем стул сюда, поставим. Вот, захватываем, также. 45 градусов поворот, 45 градусов наклон, 45 градусов операция. Захватываем ее уже вот так вот. А эту руку упираемся в плечо. Ну, вообще сначала надо, конечно, чтобы все добраться, мощная шея, да, то надо ее расслабить всю. То есть помогаем человеку, вращаясь вокруг всех мышц. Вот так вот растягиваем их все по очереди вокруг всей шеи делается не быстро очень медленно целую минуту вращения только в одну сторону вот так тянем тянем ну это я быстро показываю чтобы ролик не был такой длительный так в эту сторону тоже все мышцы растянули растянули захватили вот так вот за плечи из за затолочную кость, здесь -за затолочная кость, поэтому череп назад чуть-чуть склоняем, -чуть вот, и так вот попружили